Итак, начинаем мы с разминки. Разминка у нас выполняется. Как Даня показывает, как ты делаешь разминку? Так, сначала с начнем... сначала сначала сначала сначала сначала сначала раз в каждую сторону ты крутишь шею, сколько надо делать? Хорошо, продолжаем. Так, сделали. Что дальше? Потом крутила руками и плечами. Давай восемь раз. Хорошо. Вперед и назад, да? Теперь. Давай. По 10 Хорошо, ну давай. Дальше. Давай, сделали дальше. Крутим поезд. Давай восемь раз. Сделали. Потом... Немножко потянемся, да? Да. Так. И в другую сторону. Молодец. Ну что, готов к подтягиванию? Готов. Итак, сначала мы делаем подтягивание. Какие будешь подтягивания сначала делать? Прямой. Какой хват? Первый. Нет, давай. 8. Первый подход мы делаем восемь подтягиваний сам чистыми. Запомнил? Прямым хватом подтягиваться за подбородок. Раз, не расшатываться. Два, три, четыре. Пять, шесть, еще два, семь, восемь. Есть тяжело? Да. Ну молодец. Теперь отдых. Хорошо. Даня, сколько надо отдыхать между каждым подтягиванием? Две минуты. Хорошо. Отдыхаем? Да. Итак. Отдых закончился 2 минуты, и теперь нам надо подтянуться 6 раз. В прошлый раз мы подтягивались 8, теперь мы подтянемся 6. То есть так мы будем идти до двух, через каждых 2. Давай, готов? 2. 3. Не расшатывайся. Четыре, еще два. Пять. Шесть. Так, Даня наш отдохнул. Теперь подтягивается четыре раза. Прямым хватом. Давай. У нас там на заднем плане еще один подрастает спортсмен. Давай. Раз. Два. Не дергайся. Три. Четыре. Молодец. Сколько теперь надо? Два. Давай. Только чистыми. Итак, мы подтянулись уже прямым хватом. Восемь, шесть, четыре, два раза. Теперь подтягиваемся каким задний, хватом? Задним. Неправильно. Как он правильно называется? Обратный хват. Обратный. Ну что, ты готов? Да. Подтягиваться будем точно так же. 8, 6, 4, 2. Ну, давай, поехали. Только чистыми. Хорошо. Хват обязательно палец поверх два, три, четыре, пять, давай, шесть, еще два, семь, держись, восемь, молодец, спрыгивай, ну давай, шесть раз, восемь ты сделал, теперь шесть, давай, потягивайся, был, ты ж пока рассказывал, ты отдохнул, Давай, подтягивайся. Хотел меня обмануть. Обратным хватом. Ах ты, жучок. Нет, потому что я. Давай, давай. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Не стукайся. Замри. Все, ну ладно. Прыгай. Молодец. Мы снова отдохнули. Теперь подтягиваемся четыре раза. Подтягивание на бицепс. Раз, два. Три. Четыре. Молодец. Итак, у нас остался последний подход. Два раза. Давай. К снаряду. Да. Почему это к снаряду? Потому что так называется турник-снаряд. Спортивный снаряд. Раз. Замри. Держись. Медленно опускайся. Молодец. Отливка. Подтягивания закончены. Дальше будем делать отжимание от пола. Да? Сколько раз сколько раз будешь отжиматься? 25 ну, Хорошо Немножко отдохнешь и потом начнем отжиматься, да? Да, а потом пресс Хорошо И потом отжимание руками С ходьбой на руках? Да. Мы вам покажем и расскажем, как она делается Итак Даня отдохнул после подтягивания Теперь он делает пресс Отжиматься. Ой, да, извиняюсь, делает отжимание. Средним хватом. Давай, приступай. Старайся делать чистыми. Раз, два, ниже, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, ниже 18, 19, 20. Он сделал 25 раз. Можете поверить мне на слово. Дальше мы будем делать пресс. Пресс мы качаем следующим образом. Дальня ложится на подушку. Я остановлюсь. Возле его головы он держится руками за, мою, за мои ноги и поднимает ноги ко мне, а я ноги отталкиваю. Его задача не касаться пола. Итак, мы делаем 20 раз. Поехали. Раз. Быстрее. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тяжело? Нет. Молодец. Итак, еще одно упражнение у нас будет на отжимание. Это мы будем делать э, такую своеобразную лесенку с ходьбой на руках э, от 8 до 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 И Даня нам покажет, как он ее делает Ну давай, начинай 8 раз Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Назад ручками Выровнялся Теперь 7, пошел дальше Раз, дыши, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ровненько делай, старайся. Теперь пять. Давай, давай. Дыши, когда вверх поднимаешься. Раз, выдох. Два. Три, четыре, пять. Ручками назад. Попой не виляй, когда идешь назад ручками. Ничего, самая легкотня осталась. Теперь четыре. Давай, давай, дыши, дыши. Дыхание ни в коем случае не задерживать. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре назад ручками. Теперь три. Давай, давай, давай, давай. Раз, два, три. Назад. Теперь два. Колени старайся не сгибать. Раз, два. Выровнялся. И последний один. Самый правильный. Сделаем мне как на экзамене, раз, нет, медленно, раз, все, молодец, отжимания сделали, все, Итак, в завершение нашей тренировки, Даня будет висеть на перекладине, на турнике, турник это и есть перекладина, ровно минутку, это позволит нам укрепить сам хват, развивать. Ну что, ты готов? Да. Залазь на турник. Возьмись хорошо. Когда будешь готов, стоп, поехали. Время идет. Старайся висеть, не, пере, не переминаться руками. Как ухватился, старайся висеть. Виси, виси. Держись. Я считаю, что все дети, им необходима физическая подготовка, даже небольшая какая-то, чтобы ребенок развивался физически, так как ему еще идти в школу, но это пригодится и в жизни, это будет способствовать его здоровью, иммунитету также тоже. И вообще он будет сильным, как бы крепким парнем, потом в будущем. Поэтому с ребенком надо заниматься с детства. Держись, держись, немножко осталось, давай, давай. 15 секунд, ты можешь. Данюха, давай, ты сможешь, виси, виси. Перехват. 10. Давай, давай, держись. Еще чуть-чуть. Я скажу, потом спрыгнешь. Давай, молодец, держись. Давай. Не скользи. Держись, держись, держись. Стоп, спрыгивай. Молодец. Молодец. Итак. На этом наша тренировочка закончена. Устал. Еще будешь тренироваться? Нет. Сегодня нет. А в другой день, когда заснешь, будешь. Папка. Не, папка заставит С вами был Валентин и мой сын Даня. Это была наша силовая тренировка на турнике. Плюс отжимания. Если вам понравилось, ставьте свои лайки. Подписывайтесь на канал. Еще будет много интересного. В следующей тренировке мы вам покажем. Нашу подготовочку на боксерских лапах и на мешке. Правильно? Правильно. Все, пока-пока. Пока. Даня, а сколько времени надо отдыхать между каждым подтягиванием? Если подтягиваться восемь, то тогда надо подтягивать, надо дышать восемь раз. Стой. Даня, сколько минут надо отдыхать между каждым подтягиванием? Сделал? Да. Сколько отдыха? Дмена, тебе уже снова 20. 20. Что 20? Ой, то есть 2. Что 2? Фотопер. Молодец. Даня, а сколько 6. тебе лет? 6. И сколько ты раз максимально можешь подтянуться? Больше всего сколько ты подтягивался? 10. Молодец. Отдых? Итак, мы подтянулись уже прямым хватом. 8, 6, 4, 2 раза. Теперь подтягиваемся каким Зад, хватом? Задним. Неправильно. Как он правильно называется? Обратный хват.